Всем привет! Сегодня мы приготовим такое средиземноморское блюдо. Морепродукты, рыба, чеснок, петрушка. Здесь у меня бульонный кубик, можете пропустить. Белое вино можете пропустить. Оливковое масло. Если вы там совсем не на диете, совсем не придерживаетесь никакого питания здорового, можете еще добавить сюда кусочек сливочного масла. Так, сковородка стоит на огне. Сюда выливаем 2 столовые ложки оливкового масла выкладываем креветки ну креветки какие есть можете чуть крупнее можете меньше ну в общем вот они должны быть в панцире с головами со всеми вот делами чтобы вот придать этому блюду вот этот вкус именно вот этих вот жареных креветок и мы их поджариваем буквально по 1 две минутки с каждой стороны до покраснения пока креветки жарятся порежем чеснок как хотите, можете просто раздавить, можете кусочками маленькими порезать, кто как хочет. Ну я обычно вот такими маленькими кусочками, чтобы можно было отодвинуть, если не хотите. Так, креветки, креветки переворачиваем. Видите, они побелели, покраснели, порозовели, что с ними произошло. Вот. Все креветочки перевернули и еще одну минутку. Вот, посмотрите, рыба у меня. Я не сказала вообще еще, какие сюда нужны ингредиенты. Посмотрите сюда. Здесь, значит, у меня... Вообще сюда идут вот классический рецепт ракушки. Но я в прошлый раз делала и решила же попробовать вот с таким морским набором. Но здесь, конечно, преобладают палочки не очень удачно. Вот такой набор я купила. Здесь вот очищенные... О! Очищенные... Очищенные мидии. Кусочки тоже кальмара, наверное. Маленькие креветочки. Вот эти вот, то, что содержится в ракушках. В общем, вот это. Так, креветочки наши, видите, порозовели. Снимаем. И сюда сейчас мы закинем чеснок. Чеснок, который я еще не порезала. Поэтому пока я выключаю огонь и режу чеснок. Но чеснок уже должен быть порезан. Вот так вот. Выглядит пляж. Никого. Ой, извините, вот так. Никого. А вот там где-то Леша стоит. Теперь сюда, в это же масло, где жарились креветочки, выкладываем чеснок и обжариваем. Вы знаете, запах, вот это вот сочетание креветок и жареного чеснока, это так вкусно, но смотрите, чтобы он у вас не пригорел. Вот, чтобы чеснок отдал запах. И вот на данном вот этапе я вот волью сюда белое вино. Вы можете бульон добавить или просто водички налить. Но с вином, конечно, выпарится, алкоголь выпарится, и все будет хорошо. Так, теперь я сюда добавлю бульонный кубик. Я вам не показала какой. Это вот для морепродуктов. Вот вот такой бульонный кубик мы сюда добавим. Сейчас он здесь растворится. Растворяем бульонный кубик. Теперь. Ну, в общем, он, я думаю, вот в центре я его сделаю, и он растворится. Выкладываем вот такие. У меня такие медальоны. Здесь, в Португалии, у нас такие прямоугольнички в Лидли есть. А это вот мы были в Испании. И, в общем, эти медальончики купили. Будем пробовать. Здесь вот эти вот прямоугольнички селе, Ну, такие, я не знаю, как это назвать. Спрессованная рыба. Ну, достаточно вкусно. И выкладываем сюда всю эту морскую смесь все это вот так мы распределяем и пусть оно кипит пусть алкоголь выветривается вот буквально сейчас это покипит 3 минутки и потом добавим креветочки красота это очень вкусно и мы так уже этот рецепт под себя сделали не там поменьше масла поменьше этой каких-то там излишеств, поэтому вполне себе на диетическое питание, на здоровое питание блюдо вполне себе подойдет. Так, теперь мы пока здесь все это кипит, мы порежем петрушку. Петрушечку мелко-мелко. Петрушка у меня своя, это такая выросла зимой в январе. Если вы еще на нашем канале не, как сказать, на нашем канале не обосновались или как это? Нет, а если вы на нашем канале еще не освоились, у нас есть плейлист. В этом плейлисте очень-очень много рецептов и диетических и не очень. Вот я сегодня делала опять, опять скажу про этот рулет, творожно-рулет на атаку, просто потрясающе. Вот, поэтому заходите в плейлист, листайте, смотрите. Кто-то говорит, делай перезалив, но как-то вот, знаете, не хочется. Хочется выкладывать какие-то новые, потому что у нас есть люди, которые давно нас смотрят, и зачем им все это пересматривать. Так, смотрите сюда. Вот все это прокипело. Теперь мы рыбу переворачиваем. Вот так. И сюда сверху выложим креветки. Мы сейчас сюда выложим петрушку вот так сверху и посмотрите какая это красота это просто вот запах стоит вот я не могла никак понять вот этот запах чесночный почему он такой не похожий вот как я готовлю а оказывается нужно креветочки пожарить снять и потом бросить туда чеснок вот такая вкуснота ждем три минуты ну все, вот прошло 3-4 минутки, выключаем, накрываем крышкой. И через минут 15 можно приступать к, к дегустации. Так, теперь мы будем раскладывать это в тарелочки. Рыбку. Ой, девчонки, это правда очень пахнет, очень вкусно, просто потрясающе. Вот, смотрите, я разложила это две порции. И тут еще есть или на третьего человека, или добавка, или вот завтра это съедите. Вы можете к этому блюду рис отварить, тоже будет очень вкусно. Ну, идем пробовать. Итак, пробую. М -м -м, потрясающе. Если вы заметили, я это блюдо не солила. Здесь было достаточно своей соли. Вот. У нас, значит, там... Сегодня напитки это кока-кола, вы со своими там любимыми с вином, с чем угодно. Всем желаю приятного аппетита, худейте с удовольствием, пока!